Добрый день, дорогие друзья, добрый день, уважаемые радиослушатели, интернет-портал радиоцентра «Сангейтс». Начиная свою программу, сегодня у нас последний день августа, последний день лета календарного, 31 августа. И время в Чикаго 7 часов утра, время в, на восточном побережье, это Вашингтон, Нью-Йорк, 8 часов утра, время на западном побережье, только 5 часов утра, а вот э, в Москве и в Киеве в этот час 15 часов дня. И у нас на связи э, доктор Борис Увайдов и наша программа, очередная часть, э, которая посвящена э, заболеваниям э, такой серьезной э, болезни, как рак, э, и предотвращением причинам этой болезни, и предотвращению. И у нас сегодня очередная программа, и мы сегодня будем говорить о нескольких э, темах. Сейчас мы озвучим это. Я только хочу сказать о том, что э, если кто-то хочет задать свои вопросы, поделиться своим мнением, ставить свои комментарии, это тройное wsungatesradio.com sungatesradio.com. Это э, наш скайп, sungates108. Вы можете там задать свои вопросы. Ну и... Uh, телефон 1847 два шесть девять девять пять у нас есть некоторые вопросы которые остались с прошлых эфиров и после того как эти программы записываются они все выставляются в youtube ну и там естественно люди просматривают комментируют и оставляют свои вопросы вот один из вопросов был uh, как лечить кандидос? На что доктор Увайдов, собственно говоря, ответил. А вы мне, в общем-то, обратитесь ко мне, я вас вылечу. Ну, тем не менее, пока вы еще или к вам кто-то конкретно не обратился, давайте мы об этом чуть-чуть буквально поговорим. Ответьте на этот вопрос, как можно лечить кандидоз. Я так полагаю, что... Опять же, вследствие наших последних программ, это Хильда Кларк, которая говорила о том, что это паразиты, которые в нашем организме находятся в каком-то сумасшедшем количестве. Ну, а кандида – это, наверное, вот это вот и есть. Как это лечить? Вам вопрос. Во-первых, здравствуйте. Здравствуйте, друзья. Начинаем нашу серийную программу. Надеюсь, будет сегодня очень интересно. И, конечно, вопрос о кандиде. Я бы сказал, что главная проблема рака – это есть паразитарные болезни, включая кандидоз. Вот. Кандидоз он очень распространен по всему миру. За последние сто лет, ну, чтобы было понятно, в Америке болеет кандидозом в настоящее время статистически доказано, по американской статистике, 250 миллионов людей. Это какой большой процент. А еще столько людей болеет и даже не подозревает, не знаю. 250 миллионов, вы говорите? Совершенно верно. Из 350 – 250 пораженных кандидозов. А доктора, медики, руки вверх, нет лечения, назначают нестатиноподобные. Не Они также вредны, как антибиотики. Кстати, одна из главных причин это есть химизация, это лечение химией. Любой антибиотик, это и есть корм для этих паразитов, кандида альбиканс. Это дрожжеподобная инфекция, которая поражает слизистые оболочки, поражает кожу, поражает внутренние органы, нервную систему, вот, и ведет к стопроцентной смертности. Значит, это предраковое состояние, которое переходит в рак. Так я сразу оговариваюсь, что много ученых, которые склонны верить ученому, такому матерому ученому, доктору Тулио Симончини, который доказал, что рак это и есть кандидоз. И для того, чтобы значит доказать что это верно он вылечил уже сотни больных раком простой соды а значит каждый человек который еще не зомбирован на белый халат который может еще как бы переваривать нормально информацию должен послушать Турию Симанчу которого преследовали и держали в тюрьме три года несмотря на это он верил, что это он доказал научно. Вышел, продолжал лечить людей с, с разной онкологией простой содой. Вот. Потому что кандидоз не может находиться в среде, где повышенное количество щелочи. Когда щелочь имеет какие-то параметры где-то не больше восьми-восьми с половиной, вот, то там не может жить кандидоз, там паразиты умирают, даже и глист, глистная инвазия то же самое не может. Так есть специальные методики, как через клизмы делая и ощелачивая нашу кровь мы таким образом парализовываем, убиваем много паразитов, которые у нас в кишечнике, и они выходят. И человек видит своими глазами. Есть такие техники, они простые, и каждый человек это может делать дома. Значит, кандидоз в 90-х годах это была закрытая тема, поскольку в Америке Значит, кандидозом занимались военной структуры. Они хотели взять на вооружение, как запустить кандидоз и сделать как биологическое оружие против врагов своих. Вот тогда была война во Вьетнаме. Это еще было... В каком году была во Вьетнаме война? По-моему, в хрущевские времена. В 70-х годах. Да, Хрущевские времена. То вот они хотели значит, кандиду значит, запустить среди населения во Вьетнаме для того, чтобы разрушить и расстроить солдат и офицеров. Почему? Потому что кандидос действует не только на физические органы и ткани, но оно разрушает психику человека. Особенно когда... Медики лечат кандидоз нистатиноподобными лекарствами или же антибиотиками, или гормональными, вот, или жаропонижающими. Любая химическая таблетка вызывает колоссальный рост этих дрожжеподобных грибов, которые размножаясь уничтожают все живое. Вот, поэтому. Значит, при принятии антибиотиков выделяется ядовитая кислота, которая называется пикулиновая кислота, которая действует на ментальную систему, и человек становится дураком, сумасшедшим. Вот. Ментальность настолько изменяется, что получается суицид, самоубийство. Вот. Значит, это тайное оружие, и поэтому врачи десятки лет не занимались кандидой. Вот. И в России тоже, по-моему, это было запущено как оружие против врагов. Вот. А теперь, когда расшатанный иммунитет, потому что везде химия, не только в пище, не только в воде, и еще в воздухе, и это прекрасный корм для кандиды оно расшатывает все виды иммунитета, и местного, и общего иммунитета. И, естественно, там, где расшатывается иммунная система, там процветает рак. Вот. Значит, для того, чтобы вылечить кандиду, это нужно искусство, Миша. Не каждый врач может вылечить кандиду. Есть какие-то вопросы по этому? Ну, вы знаете, это был вопрос, так сказать, из зала, вопрос от наших радиослушателей, как лечить кандиду. Это, ну, вы уже ответили, если не каждый врач может вылечить кандиду, да и не, не хочет лечить эту кандиду, поскольку он об этом вообще не знает, поэтому есть нет смысла об этом пока говорить. Если будет конкретный вопрос, то я озвучу его, если наши радиослушатели хотят обратиться к доктору Вайдову, пожалуйста, вы можете у нас спросить, можете сами его как-то найти а, и обращайтесь напрямую. А, у нас есть несколько еще других вопросов, в частности, я вчера беседовал со своей очень хорошей знакомой, очень и очень здравомыслящая женщина, но а, это вопрос, который, собственно говоря, даже не от нее, это вопрос на высоких уровнях, и я смотрел по телевидению даже вот российское телевидение вопрос о молоке а, ну когда-то в ведические времена а, есть такое понятие пяти жемчужин вселенной это то что дает корова а, и ну в первую очередь конечно он дает молоко и вот а, назову только три две не буду называть а, значит самые три а, жемчужины самое главное это коровье молоко, это йогурт и это топлёное масло. Ну вот, оказывается, у нас в мире существует много сегодня гуру, которые вещают, как надо себя вести, что надо есть, что надо пить. Ну и в частности идет категорическая вот такая вот целенаправленная борьба против молока. Ну, если бы пастеризованного, понятно, но против любого молока, что это, короче говоря, очень и очень вредно. Ну, наверное, есть основания. Те люди, которые как раз-таки болеют раковыми заболеваниями, им не э, рекомендуется, мягко говоря, пить или вообще отказаться от молока. Возможно. Вот сейчас вы ответите. Вот у меня стоит бутылочка с молоком. Это молоко, которое от Амиши, то, что называют у нас сегодня Ро э, Милк. Э, вот я его пью. Э, ну, жив и очень неплохо себя чувствую. Ну, наверное, потому что, или возможно, потому что у меня нет каких-то серьезных проблем. Как вы ответите, пожалуйста, на этот вопрос по поводу молока? Но только если коротко, иначе мы не перейдем к нашей теме главной, которую мы наметили на сегодня. Значит, есть народности, которые не переваривают молочные продукты вообще. Северные народы, прибалтийские народы, русские, они неплохо переваривают. Но с возрастом степень перевариваемости из-за уменьшения энзимов в желудке и в кишечнике падает. Поэтому в большинстве случаев после 40 лет я не рекомендую есть вообще молочные продукты. За исключением сливочного масла. Не пастеризованного. Да, именно не пастеризованного. Можно сливки тоже. Если не будет пучения, если не будут образоваться газы, если не будут образовываться значит, запоры, и человек чувствует себя хорошо, то он сам может себе сделать вывод, что молочные продукты идут монополией. Но больному человеку я не рекомендую вообще потреблять до полного выздоровления. То есть, если мы говорим о таких серьезных заболеваниях, как онкологические заболевания, тут не то, что не рекомендуется, а тут даже противопоказаны они. Противопоказано, есть два исключения. Первое – это пить парное молоко. Опять-таки, смотря какое назначение делает ему врач. Вот. Если он правильно значит, назначает ему, дает ему очистительную диету, бесслизистую, можно пить только парное молоко или сыворотку. Сыворотка прекрасно выносит все отравляющие вещества, находящиеся в лимфе, вот, в крови и выносит это через выделительную систему. Поэтому сыворотка, особенно козья, она очень полезная как лекарство. Период болезни. А скажите, если человек здоров, нет никаких у него показаний для того, чтобы пить сыворотку, кроме того, что он знает, что это полезно, то первое... Может ли он ее пить или должен он ее пить, второе, в, как, в течение какого времени? Говорят, на, так сказать, вот человек проснулся, он может просто на пустой желудок выпить сыворотку, и это очень хорошее очистительное средство. Совершенно верно. Я думаю, может всю жизнь пить сыворотку. В любое время дня? В любое время дня, когда, когда он хочет. Можно за два часа перед сном, можно утром, но не с пищей. Вообще ничего пить не положено с пищей. Или за полчаса до еды, за 20 минут, или через полтора часа после еды. В зависимости, что он ест. Понятно. Хорошо. Спасибо большое, дорогие друзья. У нас в эфире доктор Борис Увайдов, который сегодня находится на территории Украины по приглашению врачей поделиться своим опытом и рассказать о том, как все-таки, ну, будем говорить, нетрадиционным способом избавиться от очень и очень серьезных заболеваний. Мы получаем э, много отликов на наши программы, где, в общем-то, там говорят, куда сообщить о, вот доктор Вайдов э, не даст соврать, куда сообщить о гениальности доктора, в Минздрав СССР, в Federal Drug Administration, допустим, или вот туда. Но сегодня не надо никуда сообщать, у нас есть гораздо более серьезные структуры, если это можно так сказать, это интернет. Поэтому доступен всем, и все могут узнать об этом. О молоке буквально я от себя добавлю, простите, несколько слов. Дело в том, что сегодня... Мы относимся к молоку как к продукту питания. Если мы относимся к молоку как к продукту питания, который может и не перевариваться, то без сомнения это все правильно, как говорится, и там, и там, с той стороны, и с этой стороны. Если относиться к этому с точки зрения аюрведы, а, аюрведа – это наука о здоровой, не только медицине, не о медицине и здоровой жизни, а это инструкция полностью во все облемочи, скажем, жизни, которая ведет к счастью, это наше предназначение. Так вот, там говорится о том, что э, прием молока, прием молока, а не питье или употребление молока, может составлять от одной столовой ложки до половины стакана. А, то есть это употребляется только с одной целью. Не для переваривания, это не продукт для переваривания, действительно после там, 40 там, лет, а сегодня еще может быть и ранее, Uh, он не переваривается нашими желудками uh, То есть uh, молоко надо пить в определенное время И это время ран раннее утро Ну как максимум до 8 часов утра Или после 8 часов вечера То есть в этом случае этот продукт лежит у нас в желудке И для какой цели он служит? Для очищения тонких тканей головного мозга Иными словами, он дает человеку мудрость и понимание Как надо себя вести все остальное можно спорить, можно верить, можно не верить. Это информация, которая, если вы захотите, вы можете воспользоваться, дорогие наши друзья, уважаемые наши радиослушатели, к которым я и обращаюсь. Поэтому, если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, пишите, мы далее ответим на них. Ну, а сейчас давайте мы все-таки перейдем к нашей основной теме нашей программы. И у нас сегодня некоторые моменты. Мы можем осветить то, что предложил доктор Уайдов которые могут привести к раковым заболеваниям. Одна из них – это употребление пластиковой, скажем, посуды. да, И не только посуды, в общем, каких-то пакетов пластиковых, каких-то пленок пластиковых и так далее, правильно? Совершенно верно. Mm -hmm. Значит, вообще пластика – это продукт, который запустили цивилизованные страны. Сто лет тому назад и вообще десятки тысяч лет цивилизации вообще не знали, что такое пластик. Это, ну, пластик это химия. Это химия, да. Она, вот даже, вот смотрите, если вода находится в пластиковых вот этих баллонах и так далее, она немножко как бы вылизывает и растворяет частички пластика. И это будет у нас в крови, как ни странно. И, но если еще нагреть этот пластик, то выделяется уже токсичный раковый элемент, называемый диоксином. Диоксин, он очень токсичный. Вот представьте себе, пластиковые зубы. То же самое со слюной, получается просачивание. Оно идет в желудок, потом идет в кишечник и в кровь. И это 24 часа, если это протезы. Вот. Такого не было вообще. Вообще заболевания, зуб, десен, это все продукты цивилизации, и это питание, образ жизни, мышление. Вот. Таким образом, раньше в древности что было? И, гончар, да? и гончарная глина была, потом ее обжигали, вот это была посуда. Вот. И они там приготавливали пищу на ней. Она не была токсичной вообще. А сейчас все из пластика. Так вот при нагревании я знаю много хозяев, которые имеют вот эти пластиковые етензиусы. Посуду. Раньше была алюминий, но слава богу, сейчас она уже не продается. Тоже страшные яды для крови вот и все что содержит я читал интересную статью о том что рыба опасна есть там не только ртуть она как бы заглатывает этот пластик в океан в большом количестве попадает вот эта пластика из гарпича я вас и... перебью да, поэтому да по этому поводу я сам лично видел я ходил ну будь, бывая в индии довольно часто я ходил по берегу индийского океана и индусы они простые ребята Aa, у них там некуда гарбич, а рядом океан. Они идут с гарбичным мешком, э, с мусорным этим мешком и выбрасывают в океан, поскольку, ну там же соли, это все растворится. Оно Ставии. растворяется естественно, уносится отливом, уносится туда, дальше, дальше, дальше, а рыбы это все естественно глотают. Э, Короче говоря, вот, да, сегодня это не только это, это и ртуть, которая там, э, скажем больших количеств находится, к сожалению. Но наши радиослушатели могут тогда сказать, а что в -что туда есть? есть? Рыба вроде бы полезна, Больному, да? больному человеку, еще ничего нельзя есть. Вообще ничего нельзя есть? Вообще ничего нельзя. Можно только пить или что-то, какую-то жидкую пищу. Вообще нужно нам подражать животным. Когда животные болеет, он что, ест? Нет, конечно. Кошку. Собаки, птицы, они сразу воздерживаются от пищи, идут и зализывают себе раны, потребляют какие-то травы и так далее. И сама природа начинает лечить. А мы на 50% животные, нам надо научиться у них, как вести себя. Когда желудок работает, тормозится процессы выздоровления, не включаются процессы аутолиза. Вот. Поэтому больному человеку а нас наоборот учили. Моя мать, когда я болел, постоянно пичкала меня пищей. И при том больше, чем когда я был здоров. Спрашивается, откуда это учение? Ведь врач же, педиатр, вот все наоборот. Угу. Поэтому профессор Солешников как-то выразился в своих своих э, статьях. Слушай доктора и делай все наоборот. Ну, Но... имеется в виду доктора не того, который был раньше. Доктора, там, уездные доктора, то, то есть старинные русские врачи, которые действительно это все знали, понимали, и они это никогда... Это сегодня доктора, которые уже все это подзабыли, да им это и не надо, собственно говоря, и знать. Да? Вы, наверное, это я имеете в т... виду. Я тебе скажу, Интересные факты, что каждый год у американских врачей отнимается где-то 500-600 лассенсов по всей Америке. Может быть больше, это было 20 лет тому назад. Я знал эту статистику. Сейчас, наверное, тысячу. Почему? Ну, людей ну, нельзя обманывать постоянно. А американские врачи очень много талантливых. Оттуда пошла вся эта культура, цивилизация и наука исцеления, которую я показывал. Вот. Канада, Америка, Англия, Германия, Австрия. Так вот, если отнимается власть, представляете, какая революция в душе врачей, которые не согласны царить людей этой химией. Отнимая ласенс, врач превращается в нищего, нищего совершенно человека. Он должен идти работать на такси. Ну, вот. вы знаете... несмотря, несмотря, на, несмотря на это, продолжается рост и развитие врачебной этики, науки, и это все будет прогрессировать. То, что оставили, забыли, это будет обязательно возвращаться. Вот. Мои ролики. На моих роликах сейчас учатся студенты мединститута Баку, Грузии, почему-то оттуда началось. То есть они очень серьезно относятся. И один значит, врач, который кончил в Киеве мединститут. Институт, по-моему, Богомольца, мед, медицинский институт. Шесть лет проучился, бросил. Он не стал лечить, потому что понял, что это все научный обман. У него не, не было совести вот, заниматься вот этим врачеванием, так называемым. Он пошел в бизнес. Случайно наткнулся на мои ролики, стал слушать. Вот. Чем больше он слушал, тем больше он понимал основы, Науки и искусства исцеления. И потом он мне написал благодарность. Где-то прослушал, э, десятки роликов прослушал. У меня около 300. Он сказал, вы заменяете всю профессору мединститута в Киеве. И я их лучше и глубже понимаю. То есть пробуждение идет. Пробуждение среди врачей идет. У меня учились хирургии." из Казахстана, из Узбекистана, из Израиля. Проходили трехмесячный курс. И очень все легко. Я им высылаю информацию, 20 аудио, 10 DVD и 10 книг. Врач может быстро освоить, поскольку у него уже основа есть. Он быстро может осво освоить это все, переоценить и стать новым человеком. А не да. уразим, это 6 месяцев, немного да. будет. Дорогие друзья, я хочу сделать небольшое отступление в свете того, что сейчас говорит доктор Увайдов. Э, ну, эти записи, эти электронные книги, диски и видео, они существуют. И это не только, собственно говоря, для врачей, это для любых, любого человека, который потенциально больной то есть для нас с вами, которые могут быть очень и очень серьезно востребованы, вы можете, причем они сегодня, то есть это, не, это электронное, все в электронном варианте, это все доступно и очень доступно и даже материально доступно, поэтому если вы хотите скажем, почитать что-то там или посмотреть, или послушать, пожалуйста, обращайтесь, вы можете обратиться к нам, мы вас перенаправим, так сказать, доктору Вайдову, где то можно приобрести, Uh, ну, у нас есть сигнальный, так будем так говорить, экземпляр этого всего, поэтому, в общем-то, это не вопрос. Uh, 847 uh, uh, код страны единица. Uh, и это самый простой способ общения, SunGates 1.08, ну, а также, если вы просмотрите наши программы на YouTube, вы тоже можете оставить свои вопросы и замечания. Хорошо, доктор, давайте продолжим тогда дальше, пойдем. Я забыла вас спросить по поводу, вы сказали, вот продукты, которые содержат дрожжи, это кандидоз. Ну, так ведь сейчас все продукты, вся кондитерская промышленность содержит дрожжи, иначе хлеб-то не приготовишь без дрожей. Или там, скажем, квас, он только на дрожах, в общем-то, сделан. И считалось, на Руси считалось, на самом деле, это очень полезный продукт освежающий. И его пили. Я не знаю, как сейчас. Наверное, такого нету. Я в этом вопросе не специалист. И пробую некоторые сорта кваса Но ну, вот я нашел канадский какой-то. Он достаточно, ну, на, мой, на мой взгляд, опять же, вкусовых, по вкусовым качествам. Но ну, вот полезность или вредность этого продукта вы сейчас скажете. Значит, насчет хлеба должен тебя обрадовать, что сейчас по всему миру выпускается бездрожжевой хлеб. Или пшеничный, или ржаной. И при том делается на высшем уровне. И очень вкусный. И там вся клетчатка. Вот. Ну, надо немного подсушивать его. В небольшом количестве. Вообще, значит, вот этот грибок кандида, он очень любит углеводы. Он питается углеводами. И питается сахаром. Вот все газированные напитки, Кока-Кола, квасы, все фрукты и сухофрукты, которые содержат большое количество сахарозы, глюкозы, они питают эту инфекцию. Значит, практически, я вот перечитал очень много научных статей, и мне больше всего понравилась диета. Значит, Шевченко Николай Шевченко написал: "Много ней безнадежных больных нет". Лечил он, значит, водкой и подсолнечным маслом уже более 20 лет. Это все как бы по всему миру. И у него тысячи-тысячи последователей и тысячи вылеченных от многих болезней, включая включая онкологию. То есть сами Сами больные свидетельствуют об этом. Я проверил, я сначала не верил, но у меня были врачи, свои люди, которые давали, назначали э, вот эту вот э, формулу этого Шевченка, и они избавлялись от онкологии. Сама одна врач избавилась от женского э, от женской опухоли, злокачественной. И она стала популяризировать. Она в Лос-Анджелесе, кстати. Она никогда не будет меня обманывать, но просто мы поделились. Вот. Так вот у него, почему я остановился, мне очень понравилась его диета, его система питания. 5% фруктов, 10-15% бобовых, жиров тоже где-то 10%, это авокадо, это оливки, это может быть сало, вот, 5% углеводов. Все остальные неуглеводные овощи. Что это а... углеводные овощи? Это тыква, это свекла, это морковь, это кабачки. Вот. Они тоже выделяют сахар. Это каши. Кстати, все каши — это сахар. Ну, например, если ты съешь значит, чашку риса, то 2 столовые ложки сахара пойдет в кровь. И они будут кормить кандиду. Значит, за счет строгости вот этого питания люди, выздоравливая от кандидоза, и одновременно выздоравливают от онкологии. Но не каждый выдерживает это. Потому что если сознание настроено, если человек понял, как важно здоровье, он может перестроиться. Есть разные другие системы, не только Шевченко. Давайте, если мы говорим, о системе, вы упомянули, что там надо употреблять алкоголь. Давайте уже заодно и скажем, сколько прямым текстом там. День, а, значит, в, по его в, системе, в 30 Тридцать миллилитров и 30 миллилитров. Если запущена онкология, он 40 и 40. Значит, берется вот это вот детская такая, да, вот соседка ребенка, как называется, детская. Ну, бутылочка да? бутылочка да. сосочки да. и вот э, там мериться точно 30 и 30 а потом вот так две-три минуты 30 вот миллилитров так... водки и 30 миллилитров, миллилитров подсолнечного масла подсолнечного какого да, нерафинированного угу. и что вот здесь очень много хорошего отжима все и большое отличие то что продают в лос анджелесе и что здесь продают угу. очень большая разница и по вкусу и по качеству и сколько раз в день? А, три раза. Значит, первый раз 10 дней, 5 дней перерыв. Опять 10 дней, 5 дней перерыв. Опять 10 дней, 2 недели перерыв. А потом обратно по 5 дней. И эти циклы минимум ну, 6 месяцев, от 6 месяцев до 1,5-2 года. Это тем больным, которые больны онкологическими заболеваниями. И да, это им, да, надо долго, длительно, а другие. Но, но это не только, скажем, если человек продолжает вести образ жизни, который он вел, и питаться то, чем он питался, и Никакого вот этот рецепт толку не будет. Значит, это только... все в комбинации с диетой, которую он же и рекомендует, правильно? Совершенно верно. Даже он. Еще запускает техники молитвы, он верующий христианин, вот, он указывает, что перед тем, как ты выпил эту смесь, ты должен помолиться обязательно. Это тоже энергия, это Я уже самому, да. другие виды энергии, которые человек принимает. Да. И это все тоже в совокупности дает, поднимает общую энергию, угу. которую исцеляет. Угу. Ну, да, это очень интересно. Если говорить о молитвах или там мантрах, то, в общем-то, в некоторых традициях, в некоторых народностях, на Востоке в частности, существует, вообще-то говоря, да и раньше, и на Руси это было, существует такой обряд, традиция, перед тем, как приступить к приему пищи нужно произнести определенную молитву мантру ну и так далее поэтому это как раз таки то чего совершенно не принято э, в современном цивилизованном западном мире особенно когда у нас люди ходят в рестораны до каких-то молитв каких-то мантрах а давайте скорее там нальем э, и не 30 миллилитров на 30 а уж сразу так это пол литра э, э, да. Вот. А, доктор, хорошо. А, вы знаете, очень интересно. Как всегда, вопросов тут много. Мы заняли довольно значительное время нашего эфира ответом на вопросы. А, но, тем не менее, мы продолжаем встречаться, и все у нас идет по плану. А, так что, мы встретимся в следующий раз. Если вы не хотите что-то еще добавить в этот раз, еще там может, пару минут у нас, наверное, есть. Что я хотел сказать, что есть очень много других методов, которые также доказаны. Вот. Это можно на интернете найти, что самый лучший антибиотик, который уже доказано, это серебряная вода. Вот. Дальше идут всякие essential oil. Вот. Эвкалиптовое масло, масло чайного дерева. Оно очень здорово бактериотидно действует. Подарком, высший антибиотик, прополис, высший антибиотик, антисептик. Они тотально действуют на этого, на этого грибка. Поддавляют гвоздика, пижма, значит, корка зеленого ореха, керосин, скипидар. В панике разбегаются эти кандидозы при запахе керосина. Один из дедовских способов, который мой дед применял. И внутрь керосин, и мазал значит, стопы и одевал носки. До сих пор этот дедовский метод остался. Это как бы этот метод столетней давности, который до сих пор применяется при простудах, при ангинах, при гриппе потрясающие. Один запах вызывает у них э, панику. У Если многих... говорить об антибиотиках природных, есть еще такой антибиотик, это э, китайская такая трава, она называется Golden Seal Root по-английски или корень золотой печати. Есть а, такой, golden. Да, природный есть. антибиотик, вот в частности я его использую, если есть какие-то там показания для использования его. То есть, собственно говоря, как профилактика, в течение трех месяцев его можно пить, он не оказывает вредного влияния на организм. Uh, но ну, только если длительный прием и нет показаний, действительно нет каких-то болезней, то его не следует употреблять, но ну, а таким где-то месяца три там по одной капсулке и даже по две 3 раза в день можно в общем-то пить совершенно безболезненно именно для того, чтобы вот, провести это внутреннее очищение хорошо, доктор, спасибо большое uh, вам за ваше время в эфире, дорогие друзья, uh, я напоминаю о том, что у нас сегодня в эфире доктор Борис Увайдов, врач uh, с почти 40-летним стажем который написал книгу, которая является бестселлером во многих странах, называется «Победа над раком». Доктор Уайдов работал в течение очень многих лет в, на территории Мексики, в Тихуане, где яв, находится институт по как раз-таки раковых больных, там, где лечат по другим методикам, которые приняты в современном цивилизованном мире, в частности, в Соединенных Штатах Америки. Там немножко другие, мягко говоря, законы, поэтому вы можете, пожалуйста, обращаться к нему, можете обращаться к нам, и мы вас перенаправим к доктору Вайду. Еще раз большое спасибо вам, и до новых встреч. Всего доброго, здоровья.